Я, Леон Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема критика. Следует различать два вида критики. Одна критика профессиональная, дипломатичная, очень взвешенная, очень аккуратная. Человек вас не колит словами, не обижает, не переходит на личности, не оскорбляет, не смеется. Это человек действительно профессионал он на своем месте. Он может быть профессиональная критика, а может быть критик-любитель, критик который делает лишь две вещи. В определенном смысле он вас хвалит. Но, с другой стороны, он лишь подчеркивает ваши пробелы, ваши слабые стороны, ни в коем случае вас не оскорбляя. И есть второй, в кавычках так называемый, критик, который действует лишь по двум причинам. Он вас ненавидит и он вам завидует. Эти критики всегда переходят на личности, оскорбляют, смеются. Ставят многочисленные скобки в переписках, о которых мы все знаем, из социальных сетей. Они очень зловонные, они очень циничные. Это не критика, это безумие. Это смех, поддергивание, колкие фразы, гадкие слова, всевозможные картинки. Если человека встретили, который вас критикует на улице, он будет чуриться, он будет издеваться, он будет неприятно улыбаться. Он считает себя, конечно же, критиком, но он болен завистью к вам и ненавистью к вам, он жалок. Простой пример. Вы написали статью, как вам кажется, гениальную, либо просто талантливую, либо стихотворением, либо нарисовали картину, выставили фотографии, все что угодно, что-то из вашей интеллектуальной собственности, что-то так тем или иным образом связанное либо причастное к искусству. Нашелся человек, который вас высмеял. Дико, нагло, глупо, безумно. Это сигнал. Вы на верном пути. Уж поверьте. Вам завидуют. Значит, вы действительно талантливы и сильны. Продолжайте. Постепенно количество так называемых критиков в кавычках будет нарастать. Их будет больше. И это говорит о том, что вы на верном пути. Радуйтесь тому, что у вас появились такие критики. Мой совет – не обращайте внимания, не реагируйте, не беситесь, не отвечайте. Я никогда не отвечаю ни на какую такого характера критику. Вы потеряете ценность в своих глазах и в глазах общества и в глазах ваших поклонников, если вы будете реагировать на такого рода критику. Есть другая критика, когда вы что-то приобрели, что-то купили, что-то сделали, что-то родили на свет, и находятся люди, которые вас очень правильно и вежливо, очень умно и профессионально критикуют. Пример: вы купили автомобиль, он может сказать, машина очень хороша, но есть в не некие проблемы, о которых я читал, либо на собственном опыте прочувствовал. Слабая подвеска, либо рулевое управление, я читал на сайте, это компания, которая производила купленный автомобиль, что есть проблемы в тормозной системе. Я бы от него отказался, он красив, он хорош, но есть определенные моменты, к которым бы я на том месте присмотрелся. Это критика, либо вы нарисовали картину, этот критик, если он профессионал, он скажет многовато серого, либо яркого. Возможно, неправильно выбран ракурс, то есть человек знает толк в этом деле он профессионал. Он знает об этом не понаслышке. Либо он сам мастер. Либо он этим занимается. Профессионально, то есть он критик. Он, может быть, клинокритик. И так далее. Эти люди не обижают. А эти люди не оскорбляют. Вот к ним нужно прислушаться. С ним нужно контактировать. Не нужно попадать к ним не милость, Потому что они тоже иногда спускаются надо до глупых поступков. Но дело не в этом. Вот тут вы должны понимать грань между критиканством и завистью. Сотрудничайте с настоящими критиками. Прислушивайтесь, потому что они действительно помогут вам вырасти. Они скажут вам, где подтянуть нужно, а где нужно немного расслабить, распустить, а где нужно на что-то очень обратить крайнее внимание. И никогда не обращайте внимания на тех критиков, которые злорадствуют, смеются, Пускай позволяет себе колкие фразы, явно либо скрытно издевается. Лучшая реакция, как это делаю я, ее полное отсутствие, игнорирование. Помните, критики, друзья, всевозможные критиканы, это не враги. Они враги только себе, но они сигнал того, что вы на верном пути. Поэтому не расстраивайтесь. Если у вас попадаются критики в кавычках, радуйтесь, вздохните с облегчением, что вы на верном пути. Больше их не читайте и не замечайте. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.